Всем добрый день! Приветствую вас на своем канале. Сегодня буду готовить джем. Джем у меня будет из тыквы. Тыква вот у меня такая небольшая, но очень сладкая. Буду готовить все в хлебопечке. Тыкву я нарезала вот такими небольшими квадратиками. Три яблока. Яблоко я почищу от кожуры и семечек. И также порежу на вот такие небольшие квадратики. Фруктоза. 1 столовая ложка и чайная ложка корицы. Так как яблоко и тыква очень сладкие, поэтому беру только 1 столовую ложку фруктозы. Сок половинки лимона и цедра. Все три яблока нарезаю квадратиками и укладываю в чашу хлеба печки. Снимаю цедру с лимона. кладем в чашу тыкву тыквы у меня 100 грамм получилось а яблоко 500 грамм столовая ложка фруктозы с чайной ложкой корицы вот так это выглядит и сок половинки лимона Что-то что не хватает. Может соль положить? Чашу хлебопечки я накрываю фольгой. Плотненько полностью весь верх. Во-первых, я это делаю для того, чтобы, когда начнется перемешивание кусочков, чтобы они случайно не выпрыгнули на нагревательный элемент. Такое у меня э, случалось, когда я готовила джем первый раз. Сейчас я накрываю всегда поверхность чаши фольгой и спокойно. Включила и подошла только тогда, когда уже все приготовилось. Мне очень нравится готовить джемы именно в хлебопечке, потому что поставил и забыл. Не надо не помешивать, не переживать, что у тебя что-то подгорит. Также можно использовать и замороженную продукцию. Ягоду, например. Делаю небольшими порциями, но разнообразная иногда ягоды иногда фрукты что есть под рукой включаю режим джем и старт Готовиться будет час двадцать Джем приготовился, отключаю хлебопечку, отключаю из сети, открываю крышку, снимаю фольгу, фольга не очень горячая, потому что температура не такая, как вот если бы я пекла хлеб, там вообще, конечно, не дотронуться, здесь температура намного меньше. Но все равно горячее. Вот такой вышел джем. Он очень ароматный. Ароматы раздавались даже несмотря на то, что там была сверху фольга. Ничего не подгорело. Все в собственном соку приготовилось. Сейчас я извлеку это все из хлебопечки. Вот так выглядит джем из яблок и тыквы. Сейчас я это все переложу из чаши хлебопечки. Аромат яблок и корицы разносится по всей квартире. Вот такой джем получился. Он очень вкусный, ароматный. И такие вещи можно приготовить с любых фруктов, с любых ягод. Понемножку, всегда свеженькая. Это очень вкусно. Такая начинка подойдет для любой сладкой выпечки. Хоть в пироги, хоть в пирожки. Она не вытекает. Она в меру густая. Или просто с чашечкой чая. Ну и на этом все. Пожелаю всем приятного аппетита. Готовьте такую вкуснятину. Всего доброго. И до новых встреч.